Меня зовут Антон Петницкий, я являюсь основателем. Доктор Кто? Russian Profilm. Также я режиссер, лицо на данный момент этого сериала, то бишь доктор. И сегодня хотелось бы поговорить о создании Даликов. Да. Ответственность за Дальков тоже я. Тяжело. Я создаю их голоса в специальной программе на компьютере. Да ладно. И сегодня хотелось бы рассказать, как это именно делается, помочь тем, кто хочет создавать голоса от и рассказать про мои самые любимые голоса. То есть список моих, голосов, моих любимых голосов Даликов там верховный, обычный, командующий, разведчик и тому подобное. Голос далеков я создаю в специальной программе Audacity. Или Audacity, не сильно в ударениях в английском силен. Эта программа абсолютно бесплатная, ее можно скачать на любом сайте, официально, официально ее можно скачать на любом сайте. И до этого достаточно для осознания голоса достаточно иметь микрофон с наушниками и, собственно, эту программу установить. Она вот в простом, простой у нее интерфейс, язык можно выбрать английский, русский, но мне удобнее на английском. Во-первых, туториалов в интернете, то есть как обучиться этой программе больше на английском, ну и лично для меня она удобнее на английском, так то можно работать и на русском. У меня есть несколько мимо любимых голосов Далеков, наверное, топ-3 создам. Получается вот эта вот красненькая кнопка, это начало записи, давайте запишем. Первый голос, мой самый любимый, это голос верховных далеков, которые говорят таким грубым голосом. Внимание всем далекам! Приказ Верховного Совета! Уничтожить всех людей немедленно! И перед записью вы еще должны вжиться в роль далека. Вы должны представить, что вы хотите всех уничтожить, что вы робот, вы находитесь в костюме и хотите всех уничтожить. При прослушивании записи у нас получится, э, смотря какой у вас микрофон, у меня не самый крутой, и получается у меня есть шумы. Внимание! Вот это вот шумы. Чтобы от них избавиться, мы должны выделить прекрасно. Пустую область. Теперь. О, теперь эффект. Эффекты. И Noise Reduction, Get Noise Profile, создать уровень, э, уровень шубок, Ctrl-A, Ctrl-A на клавиатуре или просто вот так выделить. И Ctrl-R на клавиатуре. Все. Видите, шума не слышно. Просто чисто пустой красивый голос. Ну, я имею в виду пустой голос. Внимание. Теперь это, разумеется, слышно, что это мой голос. Мы должны избавиться, во-первых, от пустого пространства, ненужного. Вот так просто выделить его и нажать на кнопочку Backspace. Ну, удалить. Backspace. Возврат. Это так просто обидно. Затем мы должны голос сделать немножко по, короче, в минус его увести, чтобы он стал более грубым, более. Получается, как это делается? Effect and change tempo. Эффект and change patch. patch. Patch это низкий, высокий, то есть ну, уровень звон голоса. И вот сейчас у меня число 14 тысяч. Это плюс. То есть голос будет становиться. А надо наоборот минус. И поэтому мы ведем в минус. Минус 20, в принципе, хватит. Давайте теперь послушаем. Внимание всем далеком! Приказ Верховного Совета! Уничтожить всех людей немедленно! Теперь, когда мы добились такого результата, мы жмякаем снова «Effects» и «Destruction». У меня вот такое значение, вы можете его скопировать, «Soft Clipping». Uh, clipping, uh, Clipping. Uh, это минус -20, 20,54. Hardness 98 и Makeup Gain 60. Получается, Enable обязательно галочку и Apply применить. Теперь голос становится очень громким. Внимание всем даликам. И последняя операция, эффект and tremolo. tremolo. Вот такие вот настроечки. Стартинг Pays. Uh, Начало pay за 1. Уровень 100 и френзил... То есть такая громкость 50 и обязательно сайн ну и жмем ОК. Okay. и теперь голос становится далековским внимание всем далекам приказ верховного совета уничтожить всех людей немедленно иногда я тремоло делаю второй раз давайте попробуем второй раз а что получится внимание всем далекам приказ верховного совета уничтожить всех всех людей немедленно. Вот, в принципе, и готово. Второй мой любимый голос — это голос э, далеков-разведчиков, потому что обычно обычных голос стандартный, обычный, скучный. У разведчиков же голос, он немного меняется. Разведчик у нас, э, по-моему, был один раз только. Приказ понят. Я проследую за доктором в точку эвакуации. Делаем те же самые операции. Приказ. Тут я делаю минус 5. Ну вот, где? 8 хватит. Приказ. Вот так, да. What is well? The ending. Конец. Приказ. О, нет. Я проследую. Немного слышен мой голос, поэтому можно сделать еще change. patch Минус 4 нет я проследую за доктором в точку эвакуации и еще иногда я немного замедляю саму производительность этот спид скорость вот допустим о, минус минус три хватит приказ по нет я проследую за доктором в точку эвакуации Третий мой любимый голос это голос Давроса. Это. <смех> я всегда оживаюсь с роль, у меня еще такое кресло с ручкой. Вот тут ручка. Тут нет она отвалилась. <смех> вот. И интересно. Так, я вот так вот сажусь я вот так кладу руку, как у него, и начинаю говорить. <смех> Даврос у нас один раз только был. Очень жаль. И, и, очень интересно его озвучивать. Вот и все, доктор. Тебе пришел конец. Мы с далеками поджидаем тебя в опасной ловушке. Ты будешь уничтожен! Я как эпилепсик какой-то был с этой рукой, но мне так реально удобнее выживаться в роль Давроса. Выделяем любую область, я ничего не говорю. Затем прям хорошо так делаем э, патч, то есть где-то минус 20... Пять. Вот и все, доктор. Тебе пришел конец. Мы с Дальками поджидаем тебя в опасной ловушке. Ты будешь уничтожен! Ну, на этом, собственно, все. Если вы хотите сделать голос Далеке, делайте по моему сегодняшнему туториалу. А десятая серия у нас будет с даликами, 11 а одиннадцатая серия у нас будет с даликами, поэтому это видео как бы даже достаточно кстати. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих сериях.